Здорово, меня зовут Владислав. И да, я снова пропал на месяц. На это были свои причины. Мне было лень. В этом видео я покажу вам, как можно повысить FPS и убрать лаги в доте 2 с помощью удаления ненужных локальных файлов игры. Сразу скажу две вещи. Первое. Нет, за это невозможно получить бан никаким образом. Так как удаление файлов в этом ролике не влияет на геймплей и не дает никакого преимущества. Второе. У каждого из вас свои настройки на компьютере. И если все отлично работает на моем компе, это не гарантирует того, что у каждого из вас не возникнет проблемы с игрой. Так что но всякий случай, если вдруг у вас что-то пойдет не так и у вас не запустится игра, открываем Steam, нажимаем правой кнопкой мыши по Dota 2. Переходим в свойства и локальные файлы. Здесь есть волшебная кнопочка Проверить целостность локальных файлов. Эта кнопка помогает всегда. Не забывайте использовать ее, если что-то пойдет не так. Но для того, чтобы приступить к удалению ненужных файлов игры, нам нужно нажать на вот эту кнопку а именно обзор. После чего у нас откроется папка с игрой. И изначально здесь у вас должно быть две вкладки: а именно гейм и еще какая-то. По-моему, она будет называться Steam Empty Depot или что-то такое, я, если честно, уже не помню. Суть в том, что та самая вторая папка, которую я уже удалил, не несет в себе никакой нужной информации, поэтому мы можем ее просто удалить. Ну а теперь переходим к самому интересному. Открываем папку Game и здесь мы можем увидеть следующее. Все файлы, которые содержат единицу в конце, мы будем в этом ролике удалять. И у вас здесь есть два пути. Либо вы полностью удаляете эти файлы, чтобы они просто не занимали место на вашем компьютере, либо же вы можете переименовать их, как у меня, чтобы в их названии в конце была единица. Тем самым вы запретите игре доступ к этим файлам. И они не будут подгружаться во время игрового процесса. Кстати, в этом ролике также будет ответ на вопросы некоторых моих подписчиков по поводу того, как сделать такой же шрифт, как у меня. Но мы будем идти по порядку, и в папке bin нам нечего удалять, так что сразу переходим в папку core. И здесь, как вы можете заметить, есть две папки, которые можно удалить, а именно панорама, которая как раз таки и отвечает за шрифты и локализацию. Сразу уточню, лично у меня dota полностью работает на английском языке, и если вдруг у вас язык не английский, то есть не оригинальный, который у dota, то возможно удаление папки localization приведет к каким-то не очень хорошим последствиям. Однако в моем случае, несмотря на то, что я переименовал эту папку, у меня dota все еще стабильно работает, так что здесь будьте аккуратны. А также папка map, которая, в принципе, особо ни за что не отвечает. Здесь, видите, лежит какая-то папка Error, и зачем она нужна, если честно, я не знаю. Поэтому эти две папки мы можем, опять же, либо просто удалить, либо записать единицу к ним в конце. Переходим в третью папку, которая называется Dota. И здесь мы видим сразу несколько папок. Первая папка — это папка гайды В этой папке находятся две других папки — Preview и Workshop, которые внутри себя ничего не содержат, по крайней мере, лично у меня. Поэтому зачем нам эта папка, если в ней, по факту, ничего нет? Просто удаляем ее. Дальше идет папка Item Builds. Если вы не новичок в игре, то вы прекрасно понимаете, что дефолтные билды от Valve, они полностью бесполезны. И все все равно используют билды от какого-нибудь Торта Делиния. Так что эту папку мы можем спокойно удалять. После этого у вас не будет дефолтных билдов ни на одном из персонажей в игре. Но поверьте, это никому не нужно, потому что билды от сообщества все так же будут работать. Следующая папка Панорама, которая содержит в себе всякие картинки, видео и шрифты. Как раз таки те самые шрифты, про которые у меня спрашивали некоторые подписчики. Если мы запретим игре доступ к этой папке, то у нас не будет лишних видосов в игре, которые могут подгружаться и нагружать компьютер, у вас сменится шрифт на дефолтные, я так понимаю, это винды или какой он там. В общем-то, у вас поменяется шрифт и станет, как он был у меня. Точнее, как он есть у меня прямо сейчас. А также удалятся какие-то картинки. Поверьте мне, на игровой процесс это никак не повлияет. Однако здесь есть важное условие. Если вдруг вы удаляете папку панорама, то вам обязательно в параметрах запуска нужно прописать вот этот параметр запуска, собственно, который называется NoVid. Он отключает заставку при запуске игры. То есть, когда у вас будет запускаться Dota, у вас не будет подгружаться какой-то там дос, который нужно скипать, а у вас сразу прям будет закидывать главное в меню. Соответственно, у вас и в оперативку ничего не будет лишнего подгружаться, и дота будет запускаться быстрее. Сплошная выгода, по-моему. Следующая папка ⁇ Replays ⁇ и тут, конечно, у каждого по-своему. Вы можете ее переименовать на единицу, и сюда, собственно, сохраняются ваши реплеи. Но поскольку я не пользуюсь этими реплеями, я, кстати, даже не знаю, почему здесь два реплея из КС вообще у меня находятся, то я, наверное, даже полностью удалю эту папку, просто чтобы она не занимала места. Однако, если вдруг вы пользуетесь реплеями, и вам это действительно нужно, то лучше ее не удалять. иначе что-то может пойти не так. Если что, реплей это когда вы скачиваете свою игру, ну или чужую и просто ее пересматриваете. Мало ли кто не знает. В папке Dota 2 Addons находится только важная информация, по крайней мере я не смог найти то, что можно удалить, потому что у меня Dota не запускалась, когда я что-то удалял. Поэтому ее мы лучше пропустим, не будем создавать себе же лишних проблем. А вот следующие 4 папки я полностью для себя удалил. Опять же, если у вас Dota на русском, то вы ее оставляете. Но поскольку у меня Dota на английском, то вот эти 4 папки я просто удаляю. Даже вот так могу бумсы делать. И все, они мне не нужны. Ну и последняя папка. Если честно, я не понял, за что она отвечает. Тут просто написано какое-то лицензионное соглашение. И, в принципе, понятное дело, что в игре оно нигде не используется. Поэтому этот файл можно тоже просто удалить. И если вдруг кому-то интересно, просто как пруф. Вот я могу прямо на ваших глазах открыть доту. И она у меня спокойно, без каких-либо ошибок, прямо запустится. У меня, по-моему, звук залгал, да? Сейчас еще и подумают, что это какая-то склейка. Господи, это все из-за того, что без крутое приложение. Просто его обожаю. Вот, как вы видите, дота у меня спокойно запустилась, никакой заставки не было, если, например, перейду в свой профиль, то видите, вот здесь вот не будет никаких иконок, хотя раньше они были, здесь должны были отображаться персонажи, мы эти самые видосы с персонажами убрали, теперь их здесь нет, они не подгружаются в вашу оперативную память, и согласитесь, но нафиг они вам нужны здесь, камон. Также, если вы перейдете во вкладку героя, здесь, если вы раньше наводились, у вас была анимированная вкладка этих самых героев, сейчас же этих анимированных вкладок нет. То есть, по факту, мы удалили какие-то ненужные вообще вещи, которые вы, наверное, даже не заметили либо бы если бы я вам не сказал об этом но у нас повысится производительность доты точнее она у вас будет с собой как сложно говорить точнее она у вас будет работать стабильнее и у вас повысится fps что ж ну на этом все спасибо за просмотр пока и удачи